Сегодня в выпуске – настоящее будущее искусственного интеллекта. Всем вечного здравия! С вами Александр Смирнов, Правильная Правда, новости науки и технологий. Друзья, сегодня мы с вами поговорим об искусственном интеллекте, обсудим несколько новостей, связанных с активным развитием машинного обучения и перспективах его развития. Кроме того, предлагаю добавить наше общение немного интерактива. Например, принять участие в обсуждении и немного поиграть футурологов. С помощью специального ресурса от сайт позволяет создать прогноз на любую интересующую тему, проголосовать за чужой прогноз, поделиться им со своими друзьями и знакомыми в соцсетях и обсудить самые животрепещущие темы. Можно посмотреть, кто из друзей верит, а кто не верит в предложенный сценарий развития событий. А в дату завершения прогноза вы получаете имейл с результатом, чтобы узнать, кто был прав. С середины 20 века физики и лирики ломали голову над проблемой искусственного интеллекта, каким он будет и чем грозит человечеству. По крайней мере, на первый вопрос мы теперь знаем ответ. Со вторым сложнее. Кто-то считает искусственный интеллект вселенским злом, запрограммированным сгубить человечество, а кто-то, наоборот возлагает на него большие надежды, рассчитывая с его помощью решить самые разнообразные задачи. Научные разработки последних лет подтверждают скорее последнюю точку зрения. Машины с виртуальным умом отлично заменяют своего создателя во многих областях деятельности и даже кое-где вытесняют его. Искусственный интеллект победил лучшего в мире шахматиста, первоначально ничего не зная об этой игре. Его зовут альфа AlphaZero, и за несколько часов он победил самую лучшую программу по игре в шахматы. При этом до начала турнира он знал лишь как ходят фигуры и больше ничего. Алгоритм AlphaZero — это модифицированная версия AlphaGo Zero — Искусство интеллекта, недавно выигравшего 100 раз подряд в Go у знаменитого AlphaGo — того самого, что победил в Гол лучших человеческих игроков. За 14 часов новая версия освоила Go, шахматы и японскую сёги, обойдя по уровню игры лучшие специализированные алгоритмы. Теперь AlphaZero — лучший игрок шахматы на планете Земля. В турнире против Stockfish 8 — лучшей программы для игры в шахматы — система, созданная компанией DeepMind, не проиграла не единой игры из 100 проведенных партий важно что альфа зера универсальный игровой алгоритм его не программировали на определенную игру он обучался каждый сам не было никаких эмпирических данных никакой базы с архивами уже сыгранных шахматных партий никакого знания о шахматных стратегиях и фигурах начав с чистого листа и вооружившись обучающим алгоритмом подкрепления не рассетью фигурами на доске альфа зера начал играть сам собой снова и снова оттачивая свои навыки с каждой партии и если говорить человечество понятиями времени, провел за игрой в шахматы около 1400 лет за 4 часа. При этом он не просто стал более совершенным с точки зрения производительности, он стал требовать гораздо меньших вычислительных мощностей. Затем он таким же образом за 8 часов сумел превзойти Го в Go и за 2 часа программу Эльма, которая раньше считалась неоспоримым чемпионом по игре в Сёге. Очевидно, что для инженеров Google игры в шахматы и Go — это тренировка перед чем-то более практически применимым. Пока нельзя утверждать, что команда создала полноценный искусственный интеллект, но, разбираясь в различных настольных играх, он уже является более широко чем алгоритмом по сравнению с аналогами. Да и нередко сценарии игр можно применить в реальной жизни. По прогнозам исследователей, скоро их и проекты перейдут от игр к научным исследованиям. разработка лекарств, белков, квантовая химия, новые материалы — лишь немногие из возможных в будущем сфер применения алгоритма искусственного интеллекта. Как бы ни был Илон Маск насторожен насчет будущего искусственного интеллекта, он прекрасно понимает, что без него не обойтись. В том числе и его собственной компании Тесла, автомобили которые во многом полагаются на автопилот. Так, на конференции, посвященной вопросам машинного обучения, Маск заявил, что его компания занимается разработкой чипа для решения задач искусственного интеллекта. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Компания Tesla очень серьезно относится к вопросу искусственного интеллекта, — сообщил масс причем не только в плане разработки программного обеспечения, но и в сфере создания железа. В данный момент идет работа над специализированным ИИ-оборудованием, которое, как нам кажется, будет лучшим во всем мире на момент его выхода. Это заявление можно считать официальным подтверждением, циркулировавшим ранее слухом о том, что Tesla создает чипы для задач искусственного интеллекта. В сентябре сообщалось, что около 50 сотрудников компании работают над этим проектом. Среди них упоминается уважаемый ветеран отрасли Джим Келлер, ранее работавший в AMD и Apple, и присоединившийся к Tesla в январе 2016 года в качестве вице-президента подразделения AutoPilot Hotwire Engineering. Специализированные чипы могли бы помочь Tesla занять лидирующие позиции в развернувшейся гонке по разработке самоуправляемых автомобилей. В настоящее время компании используют графические процессоры NVIDIA для обеспечения функциональных возможностей самостоятельного управления своих электромобилях. Но Собственные аппаратные решения позволят повысить эффективность. Ускоренные вычисления теоретически могут улучшить безопасность на дороге. На конференции Илон Маск снова подтвердил амбициозные планы по выпуску самоуправляемых автомобилей с наивысшим уровнем автономности пятого уровня на протяжении двух лет. Также он добавил, что искусственный интеллект может стать умнее людей всего на протяжении 50 лет. Кстати, поделиться с друзьями своим видением относительно будущего автономных автомобилей вы можете на площадке Forteller. Ссылка в описании. Японский гигант IT-технологий компания Fujitsu разрабатывает систему на основе искусства интеллекта, которую Международная Федерация Гимнастики планирует использовать для оценивания спортсменов уже в 2020 году на Олимпиаде в Токио. На данный момент исследователи анализируют и собирают информацию по опорным прыжкам спортсменам, чтобы доработать программное обеспечение. Какова их цель? Разработчики сообщают, что привлечение искусственного интеллекта ускорит процесс оценивания, поможет тренерам и гимнастам готовиться к состязаниям. Международная федерация гимнастики намерена привлекать искусственный интеллект для предотвращения задержек в оценках, гарантировать запись каждого движения, а также избегать спорных судейских решений. Конечно, есть и подводные камни. Несмотря на многолетнее развитие этой технологии, Быстрое переключение на еще не полностью изученную платформу может вызвать разногласия. Хакеры смогут подделать результаты, судьи потеряют авторитет, а у гимнастов исчезнет право на креативные трюки. Как организатор Олимпийских игр, Япония планирует продемонстрировать последние разработки в сфере инновационной экономики. В Токио готовят роботизированный городок, беспилотные такси и искусственный метеоритный дождь. Олимпийские игры 2020 претендуют на звание наиболее технологически прогрессивных в истории. Международная федерация гимнастики не хочет упустить такой шанс. В тестовом режиме искусственный интеллект будет привлечен судейству Чемпионата мира в Дохе, Катар, который состоится в следующем году. Президент Международной Федерации Гимнастики Маринари Ватанаби так прокомментировал ситуацию «Мы должны быть подготовленными к 2020 году. Нашей обязанности входит правильная оценка гимнастов без каких-либо недочетов. Когда спортсмены увидят, как работают технологии, они поймут ее преимущества». Nvidia продолжает прокладывать путь к концу реальности, какой мы ее знаем сейчас. Недавно компания сделала искусственный интеллект, способный создавать образы людей из воздуха. Сейчас он способен изменить погоду, превратить день в ночь и поменять форму пятен леопарда исследователи компании разработали так называемый неконтролируемый метод машинного обучения, позволяющий радикально изменить содержимое видеоконтента, скормив его искусственному интеллекту. Используя новый метод, ученые получили поразительные результаты. Предыдущие методы требовали больших объемов данных для сравнения. И проблема была в том, чтобы научить машину находить состые закономерности, основанные на неконтролируемом машинном обучении. Согласно исследователям, они рассматривали проблему аналогично обучению машины раскраски фотографий. Например, Разрешение можно рассматривать как проблему преобразования изображения с низким разрешением на соответствующее изображение с высоким разрешением. Раскраску можно рассматривать как проблему преобразования изображения серого цвета на соответствующее цветное. Как сообщается, искусственный интеллект научился изменять погоду, превращать день-ночь и менять форму 5 леопарда. Сегодня машины преобразуют сочные дни в дождливые и создают эквивалент фильтра снөоплод для видео. Как только искусственный интеллект взялся за редактирование фотографий, сразу же возникли опасения в том, что когда-нибудь дело дойдет и до создания подделок. Пока строились предположения, алгоритмы научились поделывать не только изображения, но и голоса конкретных людей. Так что под угрозой не только визуальной новости, но и радиоэфиры. Компьютеры во всем мире обучаются искусству обмана. Данная разработка Nvidia показывает скорость, с которой искусственный интеллект достиг поразительной ч. ⁇ способность имитировать реальность ⁇ Похоже, что рабочие места ⁇ это еще не самое страшное, что будет принесено в жертву искусственному интеллекту. Пессимисты считают, что он отберет у людей возможность верить даже тому, что мы видим и слышим. В любом случае, это потрясающая область исследований. Если мы в рамках компьютерных технологий преуспеем в создании чего-то, что по любым критериям окажется сознанием, это станет моментом прорыва. Для некоторых – пугающим, для других – вдохновляющим. Голливудские фильмы вроде «Терминатора» или «Матрицы» довольно далеки от реальности. На данный момент вычислительные средства настолько зависимы от человека, что даже если были бы способны уничтожить его, существовать дальше они бы не смогли. Конечно, можно предположить, что в будущем роботы научатся самостоятельно добывать полезные ископаемые, Строить заводы и обеспечивать себя энергией, и возможно, это произойдет в нынешнем веке. Друзья, а что вы думаете о будущем искусственного интеллекта? Оставляйте свои варианты в комментариях, заводите прогнозы на площадке Fodteller.com, голосуйте и делитесь своим мнением с друзьями в соцсетях. Fodelor это Википедия будущего образовательный, социологический, познавательный проект. Здесь становится понятным, откуда футурологи берут свои прогнозы и есть ли основания им верить. Можно проанализировать тенденцию, узнавать, какие появляются новые прогнозы и подтверждать.